А я вижу сосать вы умеете. А что тут уметь так? О, ну не скажите, не скажите. Не каждому дано.